Привет! В этом видео вы узнаете 5 мест, где можно использовать короткий ролик сервисному центру. Что такое короткий ролик? Это ролик длительностью до 90 секунд. Итак, первое место, где может использовать сервисный центр свой видеоролик, в котором он рассказывает, что он делает, чем занимается, где находится и контакты, это, естественно, собственный сайт. Этот видеоролик увеличит лояльность аудитории к сервисному центру и донесет быстрее информацию о сервисном центре. Второе место – это, естественно, социальные сети. Разместив ролик или ссылки на этот ролик в социальных сетях, вы получите еще один приток э, очень э, лояльных к вам клиентов. Третье место, где можно использовать этот видеоролик – это, естественно, с него можно начинать свой YouTube-канал. Четвертое место, где можно использовать этот короткий видеоролик для сервисного центра – это, конечно же, общественный транспорт, либо дисплеи в нем. Пятое место, где находится ваша аудитория – это а, наружная реклама. Вы можете вешать его на больших дисплеях, как в магазинах, так и посреди города. С вами был Александр Микрашевич. Узнайте еще больше на нашем канале «Видео для бизнеса», подписывайтесь на канал и задавайте вопросы под этим видео. Кстати, этот ролик длится всего лишь 90 секунд, и я уже успел донести до вас главную информацию. Вам нужен короткий ролик для вашего сервисного центра.